Жархорж Республика фаштаг Хабарта на информацию, что Катерина, программе. политиком Сергей и Юрий Чайка Как в медицинской станции шофферта каштка нын смышь, чешылка ишен суммай уолам хашан фитонтадар сын на фидинс шафар штайфадал бахатады шты алл инстанций там. авалай гархайдов жонгов шатонта республика шархловой и шархловой дженомай но голодараш лапута ама чежит и лавары тахай Сагаты Раштон Макушак Балса, Шедураший президент Ахаштбарджин Минавар, Сагат Кавказа Федерал, Он жил желтый Юрий Чайка, Сергей Миняйла Имафем Балдараштаг Нахаштсадригиона Социалон Экономику, Он Омах Шанадон Политиком Фарштател, Зартой Макавказ Акфацаг Инвестицион Равдаш Тахацактал, Сергей Миняйла Ахаштбарджин Минавар, Он Минеральные Воды и Фаштал фембалт базар с базыр-таба фаштой тахай. Шарловог-Мафия Кушенко-Та Республика Экономика онрай рашты модель массы инвест-проекта бахаштой удонрай рашты тахай. Янахаштамгашка Асашфанд тканан сдуун миллиард шоман инвестиций ташамал тканан. Юрий Чайков-Анышанко-Та Ахчак Каюх и Савады Камиши Амбарды Сунафа-тарахаштой удон. Сагатираштоны Афонал Ахаштканан. Сагата Шарловок, Сергей Миняйлай, влажен пресс-конференции Асаузан Ашташа Майе, хуже Республикой Рожамонок а Федерал он, Ама Республика и журналист Мафим Балзан Нор Пресс-конференции Конкума эфиры Райдайзан Дувада Шахател, Национ Телеон Над Асетия Ирштон эфира. Уимапат Сахадон Телерадиокомпании Алани, Ама Осетия Ирштон, Сайт Ама Радио Алани эфира. Айвады райражды бы на тон кондадан ахыш, ама медицину лакаты хашкадзинад. Парламент шардар тушкаты таймура жууд кушак балсы алагир районы. Фета ахурадон уагдатты уаварта филшерона кушерон пункты и втонгад. Уналы ама буроны. Район ражамын дмайям фипай на девина вина уитыхай Район Тунациом проекта Хадан Зинадан Тушкат, Таймураж, Архайн Шкотта, Яхадак, Бабара Кота, Лагир, Район Шивала Тайва Тышкола, Анхаш Котта, Педагог, Ама Ахар Заутима, Нартакам Ахар Кананс, Арташадах Шайшавалона, Фортепиана, Харьеграфии, Невкананат, Адамон Инструменты Корта, Шивала Тайжар Даргавдай, Архайн Шакурдиатр Аргон Кананл, Ода Антешчинашта, Алхожон Конкурс дар. Важно участвовать. Да. Это развивает. Они... Учатся конкурировать, увереннее в себе. И в целом вот эти все процессы формируют личность. Образованную, интеллектуальную, общественную. Поэтому надо ездить, конкурировать. И побеждать Софию, да? Алагира Район Чингдон Тасасаса, Кунд Науддуву Нартажа, Амиш Бира Чингута, Айвадон Литература Наукона Маандар Армак, Шевалатахай Адмата Чингута, Марбаса, Удува Миншабия, Фалдар. А ну, как раз ты Это индейцы? А ну, и что тебе в индейцах интересно? А? Они верят в духов. Они Чередуя на кушетке на хостам гашика с инфа к неба штейнер кончингута. У домфилдар хатфа гурен насколько дефицит? У нас вот именно для детей младшего школьного возраста очень мало литературы на русском языке. Ну это а проблема запрос, не сегодняшняя. Запросы дня. А есть. Запросы есть да. Вы подготовьте вот. справочку именно по вашему учреждению. Вот реальная потребность э, литературы по краеведению, чтобы мы какой-то анализ провели. <говорит> тан аллагеррай его не кустнан код horse аданко солнцеца кор дорогой с забах парахат инструмента националом проекта кайма они фарчи а сколат саца Соваланта, равдаван он Аданан Аденан с царцем и фахоздароа. Оба мы фейтан. Сегедер фахоздаран. Сефал идар тадер касунгавуй царт размыцуюма махуама уханзакунта аразан. Качита Аденан с царт равактар фалмандар канунца экономикамба датунца уханбарта. А какой процент в Унале взрослого населения прошли диспансеризацию? Ну, процент, наверное, где-то 40-50. А по прошлому году какой показатель по был диспансеризации? Ну, бизнес, вот этому вопросу активно уделяйте внимание, потому что ну самое главная профилактика. Бы на комплекс срвадже фарон диспансеризации фалгата дубун бонма медицинонер кашта осадиште арташада фенташада имадем уналы женцару олакждед жарамаде шадон амагалон саргита. А детское население? Детское население у нас сто процентных. Шестьсот двенадцать детей у нас, вот именно в Бруне шестьдесят шесть. Сюда входят еще дети военнослужащих. Там 25 человек. Бурона филшерона Кушерон пункт Мадар Медицинона Хошма. Арбасаунс Хаштаг Кауты Сарджита Артамар Магма Вахш. почти на дар Забах, забах, макут. А в этой истории, в этой Аллагира район социал и экономик у Райра Штефарштатл, Нахаш Котуй, Беннатесам Бардасадвуй Фолгата, Муниципал Уншконда Шарловок Зантиата Ишлам, Ядаклада Кудразарта Афтамай Фарон, Цаликава кауфап Кауфаб, Бандуруна и Шталса Котуй, Фандма Кананс Шархода Медицину Нуакду Ундарбана Валканен, Наридаган Швара Тадар, Арагон Техник Тастан Саштей, Кардодром Арашт Камрсаузан, Усабынат. На оценке проект культуры и фолготетаж салса Котой Сырау, Культура и Хазар, что и раз кинотеатр «Комсомолец». Айфгон Саунс, саун, Ахшана сау, Домбана Тадар, туризм Рай Раштханская. всем в республике горный, курорт Мамисон. За счет предоставляемых появляются комплексы, выступляют свою деятельность уже действующие гостиницы, отели туристическая, туристическая, здравоохранительный санаторий. Выделили земельный участок по строительству ЗИПЛана в селе Никольдон. В этом году поступили к строительству. Системы, фарштайл Задача власти состоит в том, чтобы сделать правильный выбор, помочь тому, кто реально э, располагает и трудовыми навыками, и желанием скрупулезно и долго работать, чтобы из категории малого бизнеса он перешел уже и в средний, и в более высокий уровень. И мы могли таким образом развивать экономику муниципальных образований, решать проблему занятости. И считаю, что тут должен быть такой... Очень э, четкий индивидуальный подход. Тогда будет результат. тадар. Пример Автомаяхам юма жак он хабарта. Шизар Шеволата Амахибинонте и и Хисавада Талариса. Фалой имма социалонка ка министр Айдар Талина разырта сафарштай фадыл Я витыхай. Янахаш тамгашка Арагон, Адаман, Доман тамгашка Агуртсау сарамбанатта заучиқау ама республикай районты контракты касадархай. Наридаган бафы штой фатерта каманым удонан сарацышты афазы коронма. Туханты лариса кутфаны шанкутта автамай шизартан хазартадатты нақутта агма куамауа уалдай баштонар кашт. Сам бенатта, у Амазоабдатой доманта, барнон кушчтан, бабарко та куша курташ нешанканн, самой районта Амазауджи кау бенат фатиртан. Тогда медицинунохо станцеи шофтераша мжд барсей разеньеш тнертака, май майшэнс аштеш двун фаронима абаргая, Раджи Ташов, Тимофе Республика Шарловок Сергей Миняйла, Амазу Абдат Министр Тебя Тышошлан. Уавыр Бына Тышбара Кынын Албас Архайта, Аниш Тогда хостеанца и шофер Таншаула Фамбондар, шахи барна у костмасом с минут фазурдаште, а ми хош кат бака узануй барагнау, а ми кат фалой дворей каненс ватер, шамыш тфлдар на фалак аттарканам. Шофер тақашт каненс жхга фарон аса фонай нерма, шамыш два хат тфак аттар, кат пандемии разей иштой дун фонд миншома, однрта ишнс аштаж ашшаз минам. надбавки все надбавки, убрали насильчный, убрали стаж. Колесные. Убрали все, абсолютно все. Все, что можно было убрать, убрали. те, кто Куш адам а что куштима башт. То есть свой выходной день я выхожу на подработку и мне говорят, что это оплачивается в двойном размере. Ну да, вышли ребята на подработку. Вышли на подработку и нам заплатили заплатили моя путевка стоит 2800 и нам заплатили 3108 рублей это говорит ваша подработка то есть от своей основной путевки больше я получил 400 рублей это они считают, что они нам заплатили в двойном размере. И вот даже коронку ущита багаж, код доймашкума, уйфа, что так медицину нахоша станции. Прокуратура омафала ядон инспекции шара что юмаяк башкарш. По начислению заработной платы основной вопросов к нам не возникло. Вопросы к нам возникли только по начислению подработок. И все эти нарушения были устранены своевременно, о чем мы доложили и отчитались. Насколько я понимаю, в этом году они также обратились в надзорные органы с претензией, что те нарушения, которые мы устранили, тоже были, как сказать, не совсем корректно выполнены, но никакого предписания прокуратуры мы после этого не получали льгот этохайкузура мод шофер санитары дашны от баштай айштой фитонта и что у его даже декабрь баштей президент владимир путин амандай фитонта но он той арммаштар медицин ради сергей министр с фактор со второго квартала как мы с ними договаривались они будут получать интенсивность именно ту которую может позволить им станция скорой помощи уй что макита хабарта центра он филиал архе лица победы проекта на Республике Сарджетан Иш, Хазарун Камта Музей Маратты нафадат, ама чижоны Умшу экспонатты. Уйтыхай каву хашты чархай тауусы хьеттыхай информации кауга сайт мабахашин. Регистрации аса он лица победы штал РФ портала Ама хашты чиуд... Уик-ам Баварен. Модератор-аркаш карта кушенганина Гиммаравар за победы портал. Мазал шейракхаш штерволахижма еваранчибахашта удоненамта марокканн. В дыбаште штрхаштехта удономыл, жарон, батахойка, шахтой фанзай балаш талаи, мазала сат апатада мунакси сад памяти, нр сурдидина мариалы сурдина калзыштыфатко балашта Жарон батаккоет ахшарзи, надавдишанта, шты шаветон, садши артабатера, плиты ишап, жарте, георгий, ама константин. Шарухшнам Ташарам Марбасэдштейбанатон администрации Ража Аммандветиранта Ашана Дон Шавета Минаварта Палиса Екта Амашкола Это не просто акция Это начало новой традиции вот, которая призвана сохранить подвиги наших предков, историю нашей страны, историю каждой семьи Я бы так сказал. Пара что он нешайни во Каманиш усебнато харжовшняет бакан на он хаяде, ама ирштое мазалши юганаг. Афшатон госпитале асебон хорш коттаги архай карадам Партии Аргон имени ама медицинон колледж студента. Удалнию Маяга и Бажылды, Картма, а в Это социально значимое общественное мероприятие показывает нашим ребятам, которые сейчас находятся на лечении в отделениях, что для их лечения не только врачи, медицинский персонал, но и не медицинский персонал, жители республики готовы сделать и помочь, все, чтобы они были в теплых условиях, приближенных к условиям комфорта в отношении к ним, внимательного отношения со стороны граждан республики, правительства, ну и, естественно, военных медиков. Ежегодно комплекс мероприятий мы проводим, причем проводим мы их достаточно активно. Мы поздравляем ветеранов, то есть ежегодно молодежь, она очень активно принимает участие. Нету безразличной молодежи у нас, это очень радует. Представители вся, всех поколений участвуют в таких мероприятиях. То память о Великой Отечественной войне в нашей республике чтут и хранят. И... Нартоон парч а нартекачет, архитектур, кайтартет хай архитектурон аркашт. Мазалы размашывалы та туризмом и экскурсии то центр центрах орзатан. Шарашто рухштаон мазал ирон Таурахта, Самоди шакфаршто тан рашто из лапута квест фашта. Лапута мачужетан балварко тои сертификата бахтет театр нарти спектакльман. Квест асад сед ахурад мноукаи министрата каппаришей. Очень приятно, что нам удалось привлечь к этому мероприятию наших обучающихся, которых у нас по республике порядка двух тысяч. Очень приятно осознавать, что те героические, исторические, мифологические сказания, которые есть у нашего народа, они являются сегодня предметом изучения, предметом исследования наших юных обучающихся. Обжёговшатонта оба кадраштак сатешты амбалга хожба кадымам. Апензух обшнайнс хаштонта сэртзаванта баннывул кандз историон объекта. Фасиыва да хождармина вартена сабунтеш лавар Республика Йарлаудинумаи сынрацшты ног шарма гондула дараш я хожу в Шейма два года, и нам выдавали форму всего лишь один раз. Ну, по сути, она износилась, потому что, мы постоянно что, что, что, то в горы, то в поход какой-то, то на мероприятие. И такая помощь нам очень необходима была. И эта форма мне больше нравится, чем старая. Она лучше по материалу. У нее новые шевроны. Я уже ее примерила, и мне очень сильно понравилось. Наверное, многие не представляют, насколько это огромное поддержка и помощь. Просто, наверное, вот это простым обывателям кажется, вот что так. Пить. Это при всем при том, что один комплект формы. Один комплект формы на одного ребенка стоит порядка 12-18 тысяч рублей. Форма район там шармагон мама что в А Саттезина, Сергей Иванович и в целом руководство республики уделяют большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, ее развитию и участию во всех позитивных мероприятиях республики. Стоит отметить, что в рядах виноремицев состоит 17 тысяч школьников. ШАТОНТА ШАТОН И ТАК ДАНА ТЕБЯ на программа Кару Мархатса Хош Хабарта Хушут Харжижар. Владикавказ. Город воинской славы. Военный парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в 10 часов. Смотрите прямую трансляцию с Площади Свободы в эфире телеканала «Осетия Ирштон». Поросшее официально вице-премьер Виктория Абрамченко фасит финансы амма экономикон райра что министрат там самой спаржей кушканаг казароттан бахушканой выбрал вардежин жаханул поломаян рдержжахо ашто у деньди же Збор спаржи. Жардиганта уже фокашем спаржем обдрымидаг. Я сюда кушал так обдры. А Адам фашта фокашен, кут кушен, кут имбирт кененс. Мама жардама тень сол макушт. Карт, до одного сантиметра. Мэй афта обор. Мам уже сатакувай подей алканам. Да жардама да кушт сол. Ой, тень корс а сашткуштвад Баварияшнышанкотта урожай аллар этой как-то и что-то жахел бавелварн. сорт гос э, И на уже патент регион хабар там на